всем большой привет сегодня будем готовить просто изумительные картофельные блинчики с очень вкусной начинкой список всего что нам понадобится смотрите в описании под видео разбиваем в миску 2 яйца добавляем чайную ложечку соли размешиваем до однородного состояния Вливаем 250 мл молока, подсыпаем порциями 120 г просеянной муки, добавляем 1 столовую ложку рафинированного подсолнечного масла, перемешиваем и даем немного настояться. В это время натираем на мелкой терке 350 г сырого картофеля, а затем отправляем его в тесто. Добавляем туда пол чайной ложечки куркумы, чайную ложечку сушеного чеснока, размешиваем, и подливаем оставшееся молоко доводя тесто до нужной нам консистенции примерно 100 миллилитров конце добавляем еще 2 столовых ложки подсолнечного масла теперь разогреваем сковороду на сильном огне слегка смазываем ее растительным маслом наливаем порцию теста быстро распределяем его по всей плоскости и выпекаем по 1-2 минуты с каждой стороны причем переворачиваем блины из одной стороны на другую два раза. Добавлять масло на сковороду больше не нужно. А вот тесто следует перемешивать перед каждым блинчиком. Огонь все время выше среднего, практически максимальный. Готовые блины смазываем сливочным маслом. Складываем стопкой друг на друга и даем им немного остыть. пока блинчики остывают готовим начинку 4-5 штук вареных яиц нарезаем небольшими кубиками точно такими же кубиками режем 75 грамм крабовых палочек пучок зеленого лука мелко рубим ножом затем соединяем все измельченные продукты в миски. добавляем по вкусу соль молотый перец одну столовую ложку майонеза и хорошо перемешиваем теперь берем блинчик один край выкладываем столовую ложку начинки и скручиваем его трубочкой. Такую процедуру повторяем со всеми блинами. Вот и все, Очень вкусные картофельные блинчики с начинкой готовы. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Я очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.